The girls, ну что ж, всем приветик, сегодня мы поговорим об обновлении, которое нам уже заанонсили наши разработчики, а именно анонс о коллаборации Атака Титанов. Переводик уже есть в группе ВКонтакте, так что вы можете ее там прочитать. Ну, а тем временем давайте просто вкратце поговорим, что у нас здесь, рассмотрим персонажи, которые у нас э, будут. Э, в принципе, у нас здесь первая часть просто вступление, дальше вторая часть у нас это рассказ, рассказик о том, что у нас Эрен, Микаса и Леви будут э, в качестве персонажей. Эрен в двух вариациях СР и ССР вариация, о которых мы поговорим чуть позже. Также мы видим здесь, что у нас э, есть дорога Титанов. Это у нас у э, новый, специфический такой э, режим, в котором мы выбираем до 8 персонажей, которыми мы будем проходить и отбивать территорию нашу, захваченную титанами. Поэтому берите самых сильных своих персонажей, качайте их по максимуму, и будет вам и счастье. Далее мы видим здесь информацию о том, что у нас добавляется еще до, э, дополнительный ивентик в коллаборации данной, это... Рейды на четырех человек рассчитанные против самого Большого Титана. Ну, кто смотрел, тот понимает, о ком мы говорим. Ну и дальше у нас здесь небольшой видеоролик, забавненький. Кто хочет посмотреть, тот может посмотреть в патчноутах. Вот здесь вот есть видосик. Если его, конечно, не скрыл уже правообладатель, потому что здесь очень э, такая тонкая грань между правильностью и неправильностью. Ну, в общем, посмотрите, если захотите. Ну, а наша задача сейчас уже перейти, посмотреть, что у нас за персонажем. Вот такой вот у нас Леви, у нас вот такой вот Эрен, такой вот у нас Эрен вторая версия, ну и Микаса. Давайте посмотрим, что у нас делает Эрен. то есть Леви. Переводим на русский язык, так будет удобнее. Раса человек, естественно, вот здесь вот у нас ретик подразделения. На красного неплохо себя показывает, на кримсон демона неплохо себя показывает, ну и пассивка неплохая. Что у него здесь? Наносит урон шипа, шип это у нас увеличение крит урона в два раза, равный на определенный процент, 400% на третьем ранге от атаки одному врагу. Далее у него второе умение, это наносит всем противникам урон отчаяния. Отчаяние, отчаяние вос... э, восстанавливает 15% уменьшенного здоровья по политическом ударе. Э, в принципе, неплохое такое. Э, умение новое, но, в принципе, ему нужно, чтобы он критовал. Тогда он будет восстанавливаться просто бешеное количество себе. Что у него по базовым характеристикам на первом уровне? М критический урон 140, шанс крита 10%, э, боевой класс 4041, Атака 600, ну, в принципе, средние такие характеристики. Пронзание 30%, ну, в общем, средний персонаж по базовым характеристикам. Ну, вот у него интересное вот это вот отчаяние. Далее. Ульта. Конечный. Не знаю, зачем такого перевели, но, в общем, вот так вот выглядит эта ульта. Отменяет бафы и стойки на одного врага и наносит урон, равный определенному количеству урона. Максимально 945%, но вряд ли вы будете максимально ему делать, поэтому 630%. Спайки с другим персонажем здесь нет, то есть у него ульта не является ультой с другим персонажем. У него только одиночная ульта его, собственно. Ну, далее переходим в... А, точно, пассивка, пассивка, точно. Этот герой всегда будет критовать противника, у которого самое низкое соотношение здоровья. Применяется, когда есть только один враг. Также применяется, когда у всех врагов одинаковое соотношение здоровья. В принципе, неплохая пассивка. Это значит, что он будет сто процентов критовать, если у всех одинаковое количество здоровья и если у врага, против которого он пошел, низкое количество здоровья. В принципе, неплохое варяется неплохая пассивки, но не, не сильная, ну не прям сильная, неплохая. Далее у нас Эрон, переводим на русский язык, чтобы было удобнее читать. Ну как и все персонажи Серны, у него следующее, ну на красного демона неплохо, ну а дальше все вот роза ветров самая маленькая. Наносит урон, отменяет стойки неплохо, урон одному врагу, поэтому не особо сильный также увеличивает базовые характеристики себе выпад это уклонение не восприимчив к навыкам атаки и дебаф тоже неплохо ну честно говоря такое себе на самом деле Ну и у него шаттер это у нас что такое шаттер игнорирует сопротивление в принципе неплохо урон у него точно такой же как и у леви 630 процентов что у него по базовым характеристикам боевой класс 2940 Атака 340, шанс крита 30%, критический урон 140, перс рейд 35. В принципе, тоже не имеет никакой э, дополнительной ульты, только одна ульта. То есть спайки у него, ну, любой персонаж, которого вы видите сейчас здесь на экране. Э, пассивка у него увеличивает урон, нанесенный неизвестной расе на 30%. То есть, в принципе, против гаутера того же самого, ну, неплохо будет себя показывать. Дальше переходим на Эрену СССР. Что мы здесь видим? В принципе, интересная такая у него ситуация. У него две пассивки, во-первых, мы сразу видим. Во-вторых, так, спасибо, закройся. Во-вторых, мы видим, у него роза ветров такая же, как у обычного Эрена. Ну, чуть-чуть, наверное, по посильнее. Да Таня такая же. Что у него делает? Навыки. Навыки у него делает следующее. Я не помню, что это за раз. А, это раз и гигант Раса Человек, раса Гигант у него. То есть у него две расы есть. Об этом чуть-чуть попозже поговорим, а сейчас посмотрим навыки и умения. Первое умение в расе Человек. Наносит урон, заполняет ульту на количество шариков, на 1-2, ну в общем как и у Зеленого Эсконора умение. Также второе, у него, второе умение у него делает следующее. Наносит урон... Отключает ультимативные способности врагов на 1-2 хода. Неплохо. У него ульта превращается в форму титана, увеличивает его характеристики, связанные с атакой защитой, и хпм на 10% в течение 5 ходов. Уменьшает вражеские, связанные с атакой характеристики на 30% на 1 ход. В принципе, усиление никакое, ну вообще никакое. 10%, 15%, 20%, 25% — это увеличение количества э, пассивки. Э, вот эти вот все характеристики увеличения количества. Ну, то есть э, при максимальном у него на 35% увеличивается неплохо. Теперь у него форма титана. Наносит э, урон за каждый баф на себе, увеличивается урон его. Ну и дальше у него урон истощает э, шкалу умений. Ну, у всех врагов. Наносит урон всем врагам, наносит урон одного врагу. В принципе, неплохо. Ульта у него наносит урон равный 840% одному человеку. В принципе, одному человеку, одному вообще любому персонажу, это неплохо. При условии того, что у нас получается, что ульта у него, как и у Эсканора по мощности, это неплохо. Это реально неплохо. Посмотрим, что у него э, в пассивках. Увеличивает урон на 10% за каждый шар ультимейт гейдж, который имеет герой. А у него пассивка Титана, не успешив к окончательному движению. Что такое окончательное движение, сейчас посмотрим. Со стороны можно так подумать, что у него полное сопротивление статусным эффектам. Это неплохо, если это так работает. Если же это не так работает, то... Посмотрим, посмотрим, как это работает. Это первое впечатление, на самом деле, о персонаже только. Далее смотрим у него у Микасы, что у нее у Микасы. У нее роза ветров тоже не особо интересная. То есть Леви у нас имеет самую обширную розу ветров, а дальше у нас ну такой себе. Что у не по умениям наносит урон, кровоточить заставляет на определенное количество ходов. Далее это у нас против одного врага. Да, против одного врага. Далее, а, секретная техника увеличивает урон наносимый на 20% за каждую карту навыка этого героя в руке. А, в общем, этот урон у нее будет самый максимальный, если у нее будет использоваться три ее умения в этот ход. В принципе, неплохо. В принципе, неплохо урон всем врагам наносит. Но особо урона много вы не нанесете. Пассивка у нее увеличивает базовые характеристики героя на 50% в течение трех ходов и наносит э, определенный процент урона. В принципе у нас такая же ульта у синего Галана, ну и у красного Галана получается соответственно. Боевой класс 3793, атака 520, защита у нее 320, хп 6800. Критический урон 125, шанс крита 25. Ну, короче, не сильно большие характеристики на первом уровне. Средние. По пассивке союзники, получившие урон при атаке, увеличивают характеристики героя на 3%. Ограничение 10 раз. В принципе, как это работает? Наверное, это будет работать именно на каждого персонажа 10 раз. Ограничение будет это срабатывать, а не всего. Но посмотрим. Посмотрим. В любом случае э, интересная пассивка, интересная пассивка, но чисто для любителей. Что я могу сказать сразу? Что я могу сказать сразу? Не тратьте кристаллы на этот э, ивент. Получите себе вот обычного Эрона, радуйтесь жизни и все. Если вы, конечно, не любитель атаки титанов, потому что после вот, этого колл вот этой коллаборации у нас будут очень топовые персонажи, там э, Эстароса, Дарлиер, будет кто у нас еще там красный Lost Лоствейн будет вот эти персонажи у нас будут после этого, этой коллаборации в общем копите свои кристаллы и не тратьте их на данный ивент по крайней мере это моя на данный момент точка зрения вы можете написать в комментариях что вы думаете об этих персонажах что вы думаете о данной коллаборации хотите ли вы вообще что то из нее получить это будет интересно почитать. Ну что ж, а с вами был, как всегда, я, Макс. До новых встреч. Пока.